Я пришел сказать, что я за любого, кроме Беглова. За любого, кроме Беглова. За любого, кроме Беглова. За любого, кроме Беглова. За любого, кроме Беглова. Петербург выбирает любого, кроме Беглова.